Если не будет приоритета транспорта вашей... общего пользования, все остальные приоритеты. С вашей точки зрения. Да, с моей точки так. зрения, я, безусловно, согласен с коллегой. Угу. Uh, комментирую приор... сейчас несколько моментов. Приоритет uh, общественного транспорта тогда пояснить. Приоритет это означает, что при прохождении перекрестков, допустим, угу. у общественного транспорта есть приоритет его прохождения. Это, как правило, увеличивает скорость, а у нас на самом деле основная проблема с общественным транспортом угу. это uh, недостаточная скорость его движения. Во-первых, я хотел бы также прокомментировать вот То, что вы сказали про МЦД Это действительно очень важный проект для города Москвы И его агломерации Но есть маленький момент Он э, будет перевозить дополнительное количество пассажиров э, Которые впоследствии будут пользоваться метрополитеном да. И не здесь факт, не факт, не факт, но, не факт. Но, но есть такая вероятность но, но, многие, многие будут, числе, многие но, все будут но, но не все, да. Да. Не все, все. И, и, и позвольте добавить здесь э, маленький нюанс У нас э, с учетом открытия новых станций метрополитена Удельный вес пассажиров на станцию, он понижается, что Конечно. в принципе хорошо Но основные узлы, такие как, допустим, станция Киевская, она до сих пор си существенно перегружена И вот центральные станции у нас будут подвергаться именно этому эффекту, скорее всего но, большой. большой если и, и все-таки с вишняками до сих пор э, не, не все идеально Так, хорошо, Например. Дисней... Нет, я вот говорю, что на это имеет смысл обратить внимание А что делать? Хороший вопрос. Это надо моделировать, смотреть, в том числе, кстати, транспортно-пересадочные узлы следует правильно организовывать. У нас большая э, проблема на, находится на уровне навигации. Когда человек попадает в новый транспортно-пересадочный узел, он теряется, потому что он не знает, куда ему идти. Основная теряется задача... Два, два раза теряется, потом... ну, один, один раз, но вы понимаете, да. Один быть... раз. Ну, вы понимаете, он все. должен быть удобным для того человека, который в первый раз туда попал, а не который там ездит изо дня в день. Потом касательно автомобилист... автомобилистов, кстати, я должен можно сказать, вот сужение э, полос движения, вот то, что мы сегодня обсуждали, это тоже один из э, примеров того, как находить баланс. Наша инфраструктура, она создавалась э, в Советском Союзе и подразумевала то, что она будет обслуживать государственную логистику и общественный транспорт. Поэтому у нас такие широкие помпезные э, проспекты, по которым не предполагалось... А мировой стандарт, он поуже, вообще-то? Мировой стандарт, да, он поуже. Трех с половиной метров достаточно, с вашей точки зрения, ширины полосы? Это надо моделировать и смотреть в конкретных случаях я вам скажу сейчас такого термина мировой стандарт угу. ну, позвольте везде разные но согласен нету. Но, да. позвольте так, продолжить вот да. э, там тысяча метров вот это я знаю хорошо продолжайте продолжить мысль говорить пожалуйста и, значит, у нас вот имеется этот большой широкий тротуар, это побочный эффект именно того, что мы заужаем полос. Чтобы, представьте себе, песочные часы, когда у вас сверху идет много песчинок, они застревают в узком месте, и, соответственно, чтобы они проходили быстрее, им надо либо расширять узкое место, что невозможно в условиях Москвы, потому что это тогда придется строить большие многоуровневые развязки, или, значит, следует заужать верхнюю часть, чтобы перекресток работал быстрее. Соответственно, вот это и было сделано. И оттуда у нас появились в том числе широкие тротуары, и в том числе. Э... Я не понял, э... если ужать да. эту часть, Возле... он будет быстрее я ехать. Я не хотел да? это затрагивать а как это, это работает?